Если вы, точно так же, как и я, стали счастливым обладателем DJI Osmo Pocket, то новым обладателям интересно, как же обновляется данный гаджет. Данная камера обновляется только через специальное приложение, которое установлено у вас на смартфоне. Можно, конечно, обновить и через компьютер, скачав файл и принудительно загрузив его, потом распаковав, но это слишком сложный вариант. Самый простой вариант, это установить на свой Android или iOS телефон, приложение, в котором будет отображаться, что появилось новое обновление, которое прилетело по воздуху, и для того, чтобы его скачать, вам нужно включить Wi-Fi, ну или если у вас есть сети LTE 4G, то вы можете игнорируя это свойство и скачать через мобильную сеть в основном приложения для установки эти весят от 100 вернее от 99 метров и выше я обновлялся уже около четырех раз Максимальное по моему было 300 метров 200 чем-то если мне не изменяет память хотя в принципе самый минимальный файл это вот который пришел последний который я устанавливал он был 99 метров а устанавливалась ну в течение трех минут полная скачка на 4g lte занимала в районе где-то минут 5 этого файла поэтому можете сами посмотреть на скриншоте как все это происходило. В общем, если кому-то данное видео было интересно, подписываемся на канал, ставим палец вверх, не забываем о колокольчике. И да прибудет с вами монетизация YouTube. Пусть у вас все будет нормально. И количество подписчиков растет и активных пользователей этой сети. Для того, чтобы вы смогли снимать качественное видео. Другие люди могли посмотреть его. Третьи люди могли приобрести себе камеру и научиться чему-то новому. Ну а теперь всем пока. До новых встреч, ребята, на моем канале.